Здравствуйте, меня зовут Анатолий Кохан. И я хочу сказать, что России нужно гражданское общество. России нужна дополитическая структура. Если мы будем рассматривать такие вещи, как популизм, то во всем мире популизм относится к неправительственным течениям, которые в последующем приближаются к каким-то экстремистским течениям и действиям. Но если посмотреть научные труды о популизме в России, то почему-то мы видим там органы государственной власти. Конечно, в научной литературе применительно к органам государственной власти не применяется понятия экстремизм, а ну, какие-то более мягкие понятия, ну, в общем, и они остаются там на уровне где-то около популистических таких течений. Действительно, во всех тоталитарных режимах популизм идет не со стороны гражданского общества, а со стороны самого режима в отношении собственного населения. И эта ситуация, она несовместима абсолютно с демократией, с демократическими преобразованиями. И если мы хотим что-то изменить в России, если мы хотим все-таки пойти демократическим путем, нам нужна дополитическая основа, нам нужно гражданское общество. Что такое гражданское общество? Это когда человек говорит свое собственное мнение, просто свое собственное мнение, он отстаивает свои собственные интересы. И он должен не бояться сказать, что ему что-то не нравится в, допустим, государственной политике. Это нормально, потому что государственную политику нужно всегда менять в соответствии с интересами малого бизнеса, жителей этой страны, в интересах образования. В интересах развития технологий, в интересах развития инфраструктуры, в конце концов, с целью улучшения жизни людей. Действие правительства всегда надо корректировать. Всегда надо корректировать жизнью. А жизнью живет именно гражданское общество. Кроме гражданского общества, ну просто никто не знает, что нужно корректировать. Ну возьмем, допустим, такой простой вопрос. Строительство скоростной трассы в Казани. Правительство берет, Мишустин говорит, это дорогой проект, и там как бы нету такого трафика. Товарищи, нет дороги, не будет и трафика. Сначала строятся дороги, начинается развитие этого региона. Вы понимаете, что это совершенно как бы незапоставимые вещи. И сегодня есть в России политические структуры, есть политические партии, но, к сожалению, эти политические партии, вот те традиционные парламентские партии, которые у нас есть, они создавались достаточно давно и они создавались, конечно, под эгидой правительства. Вы прекрасно понимаете, что ни коммунисты, ни ЛДПР, ни какая другая партия не ведут никаких преобразований. Сказал президент. Правительство должно покинуть свои места. Оно покинуло. Скажет покинуть парламенту, он тоже покинет. Или поднять руку, поднимет. ЛДПР имела большинство в Государственной Думе. И за все это время не провела ни одного закона. Так произойдет с любой партией. А если они будут проводить, Закона, то, только те, которые диктуются на сегодняшний день это действующим олигархическим таким сообществом, которое еще не определилось, потому что оно на самом деле не стало олигархическим. Оно не стало олигархическим по причине того, что деньги-то есть, до происхождения их далеко от современных технологий и далеко от того вклада, который сделал этот человек ну, типа олигарх, который стал олигархом, в тот бизнес, которым он руководит. Сегодня все эти компании, когда мы говорим там о каких-то инновациях, там в «Газпроме», там в «Роснефте», речь идет не о разработке новых методов, там, а о повторении того, что уже сделано в какой-то другой компании, покупке какого-то другого оборудования, ну, для обновления парка, но это не лидер отрасли. Когда вы говорите об огромной зарплате там, господина Сечина, ну да, конечно, ну, все там, такие корпорации, там, руководитель имеет высокую зарплату, но простите, эти корпорации имеют совершенно другой вес и совершенно другие технологии, чем имеют в своей инфраструктуре. Господин Сечин, который он руководит, от того, что туда набили специалистов, она не стала работать. Это не передовая структура, которая действительно регулирует какую-то профессиональную область деятельности, которая номер один. знаете, да? Мы можем быть номер один во многих вещах, там, где, в общем-то, стыдно быть номером один. Для того, чтобы изменить саму позицию и само распределение этих сил, должны появиться люди, которые свободно не боятся высказать свое собственное мнение. И когда мы просим отправить электронную почту человеку, не согласному с голосованием за Конституцию, или несогласному с другими какими-то негативными процессами, или теми процессами, которые происходят на сегодняшний день, мы на самом деле ищем людей, которые и образуют... В последующем это основание демократического общества. И только из них могут образоваться совершенно нормальные партии, а не те, которых открылись сейчас там, ну, там 40-50 штук, в которых пригласили людей, чтобы они подняли руки за 100 рублей, и которые работают по бумажкам. Нужны партии, в которых есть интересы, интересы людей. Не тех людей, которые ничего не делают, а тех людей, которые живут, занимают активную позицию, которые занимаются предпринимательством, причем реальным предпринимательством, и у которых есть интересы, которым есть что отстаивать, которые несут ответственность за свои семьи, за людей, которых окружают, которые являются лицом этой страны. Анатолий Кохан, добро пожаловать в демократическое общество Российской Федерации.